Друзья, сейчас я иду по славному городу Москве вдоль Коровинской теплоэлектроцентрали по пешеходной дорожке. И вот у меня, с вопрос к вам, Гажни. Нахуя вы голосовали за Собянина? Зачем вы голосовали за этого человека, который не может в Москве навести порядок, при котором в центре летом мы тонем, пускай в чистых, на лужах? А что касается УКОМ КАНЫХ ЧИТУИ, так вообще полнейшая задница. Зудили совсем?